В прошлых главах читали, как братья продали Иосифа, как он был в заключении, значит, в услужении сначала, потом в заключении, потом через сны, через толкование он стал правителем земли египетской, второй по фараоне, вторым лицом после фараона. И вот видите, как Господь Господь одновременно сразу действует в нескольких планах. Да? С одной стороны, мы помним сны, которые виделись. Господь показывал Иосифу в юности, да? что ему поклонится. Потом, казалось бы, полный провал. Какое там поклонение? В рабство продан. В заключении еле избежал смерти. Но здесь же опять через сны он становится царем Египта, вторым царем. И эти сны мы видим, что они исполняются, вот они, на, на братьях его, которые пришли поклониться. И, и, и все это так вот обыденно, бытово, казалось бы, да, так сказать, что вот, можно сказать, пафосно, там, вот, вот видение мне открылось, там. А в жизни это вот случается так вот, совершенно, совершенно не пафосно, совершенно обыденно, какие-то... Непредсказуемый, казалось бы, событие, какая-то там госпожа пристает к нему через все эти вот грехи, какие-то страсти, кто-то в тюрьму попал, кого-то убили, кого-то выпустили. Это поток, жизненный поток. И нам это, когда живем в обычной жизни, да, мне кажется, ну какой там, да, вот если отрешиться, не задумываться как-то, не отрешаться. почему Господь сказал, чти день субботи, что мы в этом потоке, нам голову некуда понять. Ну все, вот и... Помолиться бывает некогда, так что-то там символическое что-то это, и священное писание бывает, если читаешь, что так уже автоматически. И все так. А тут вот, вот чти день субботний, все шесть дней работа, а седьмой Богу, чтобы вот эта регулярность была, чтобы ты оттуда выпрыгивал, чтобы немножко смотрел. Вот мы, кстати, мы вообще непосредственно, у нас даже адвентисты, конечно, за своих могут принять, мы по субботам с вами собираемся так сказать, ветхозаветно <смех> исполняем. Но это не случайно, конечно, слава Богу, мы не адвентисты, вот. но все-таки постановления вот эти вот древние, они тоже не случайны, чтобы мы см смогли немножечко не просто вот под носом у себя увидеть, а увидеть, что Господь-то промышляет, Господь смотрит и действует. И даже когда нам кажется, что все, ну все невозможно, конец, а Господь просто... Его будет. Иосифа из тюрьмы в цари, Давида из пастухов неизвестных. То есть, Господь смотрит на сердце. Поэтому, если нам кажется, что там нас не ценят, там это, это пустяки, ерунды. Потому что, если Господь захочет, Он отовсюду, от, от куда надо поставить. Вот такие примеры, я думаю, самые замечательные, которые, если прилагать в своей жизни, мы увидим... Много полезного для себя. И вот голод. С одной стороны, Иосиф через это, через эти сны и голод, он возвысился. А братья его, наоборот, унизились. Они придут, кланятся, они пришли в упадок. Одним и тем же действием Господь сразу достигает вот нескольких своих целей. И отец Иаков посылает в Египет, поскольку слышал, что там есть хлеб. И 10 братьев идут в Египет. Вениамина Яков не пускает, поскольку будет видно из последующего текста, что он вообще своими вот, совершенными что ли, сыновьями полными отчитал только двух. То есть остальные сыновья у него как бы вот. Ну, это любимый. Ну, то есть, получается, почему? Рахиль, он же хотел жениться на Рахиле. Алия для него, она тоже как наложница, потому что вот да. тесть ему так устроил да, так, да? да? Вот. А это служанки. То есть, это вот все такое. А вот он считал, вот это дети, но ну, вот это любовь его трогательная, конечно, Карахили, которую он всю жизнь сохранил. И вот ее ранняя смерть. И вот он всю жизнь вот так вот вспоминал, видимо, ее. И вот любовь Карахили, она обратилась на его сыновей а Иосиф пропал для него это удар такой был на всю жизнь и остался один Вениамин и вот куда он пойдет пошлет его в Египет да? и вот он не соглашается они пришли с другим караваном сказано вместе с другими пришедшими то есть это было они присоединились к какому-то крупному каравану там было целое в общем-то паломничество явно в Египет за этим хлебом потому что в земле Хананской все голод выжжено все не было хлеба. И вот они приходят в, в, к Иосифу. Некоторые считают, что это в город Мемфис. Некоторые говорят, что другие, другой какой-то город. Ну вот э, там, где на, находился, располагался постоянно Иосиф. И э, пришли и поклонились ему земли. Вот уже, как мы дочитали в девятом стихе, говорится. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. Да, то есть, э, вот они. А там причем один-то, помните сон там, солнце, луна и звезды, да, кланяются. А другой сон это снопы. Снопы, в общем, непосредственно связаны с темой хлеба. Их снопы, отсутствующие практически, худенькие, да, поклонились его. Вот этому изобилию. Братья не узнают Иосифа. Иосиф их узнает. Ну, почему? Ну, в общем-то, понятно. И толкователи об этом говорят, и нам, если задуматься, понятно. Потому что он-то продан 17-летним юношей, а здесь ему уже 30 лет и 32 уже. Вот. И... Правитель Египта, ну как там можно, а как они могут узнать? То есть он их знал уже взрослыми, и естественно он их узнает. Причем, возможно, он их ждал же тоже. Он же человек небес <coughs> не Божия, вот такого, небес связи с Богом. И он понимал, что а куда им деться-то? Вот в Египте хлеб. И когда они приходят, он сразу их узнает, поскольку они не, не так уж кардинально изменились, как Осиф. Если 17-летний юноша безбородый, э, субтильный, да, и тут правители Египта с какой-нибудь бородищей там, да, э, завитой, в этих одеждах, э, в антураже с атрибутами, со слугами, там, но, но это же и, и знакомого тебе туда посадят. ты не догадаешься, что это, которого ну, ты... да, тем более они не ожидали в рабство, можно сказать, его... Но он для них, конечно, был погибший, собственно. Они вряд ли надеялись, что он выжил, потому что там к жизни человеческой относились очень легко. Естественно, они его не узнают, и даже когда он говорит. Даже когда он говорит, они не узнают. И это отмечается в тексте. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И говорит, что вспомнил Иосиф сны. И вот интересный момент, которые снились ему о них, и сказал. Вы соглядатые, вы пришли высмотреть на готу землесей. Ну, это кто? Разведчики, это то. Нет, ну никто не доносит. Кто вот именно? Это разведчики. Те, кто вышел на разведку, осмотреть, что там, и в земле, в которой, на которую хотят напасть. Также были посланы соглядатые, позже будут посланы соглядатые от израильского народа в землю хананскую 12 человек от каждого колена, один человек, и они принесут там плодов, расскажут, все в ужасе будут от того, что увидят, потому что там огромные люди, сыновья, сыновья Енаковы. Вот, то есть, это было, ну, это всегда было. Вот, но конечно, тут же они не были, не были соглядатыми, и мы Думаю, почему Иосиф так говорит все-таки? Да. Потому что тут предваряется, и узнал братьев, и вспомнил сны, и сказал им. Ну, толкователи, конечно, говорят, что им ему нужно было как-то привести их в чувство. То есть он хотел братьев вот именно проверить, как они относятся, как они вспоминают, потому что он-то их любовь.. К близким не потерял к отцу естественно но и к братьям даже несмотря на их поступок но вернуться после такого события в семью может подумать даже психологически да это же не просто вот тебя убили практически хотели убить потом продали не весь куда и как он придет А, ребят но ну все нормально да вот я заходите вот то есть как-то ему это надо вернуться в семью и узнать их состояние и по толкователям в общем-то он хочет их привести в чувство вот, вот именно к чувству вот этого раскаяния о том событии которое они совершили и он понимает что без покаяния ну что они опять его убьют опять его с ним что-то сделать когда возможность такая появится да как в Евангелии сказано что когда Лазарь из ада, говорит значит, Аврааму. Отче Аврааме, пос, посли не Лазаря, а богач. Богач говорит, пошли, посли Лазаря, пусть он там скажет пяти братьям моим, что вот, пусть воскреснет, что здесь такой страх. Он говорит, у них есть Моисей. Он говорит, нет, Моисей то они не поверит. А вот если кто из мертвых воскреснет, тот поверит, тому поверит». он говорит, Авраам говорит, если Моисею не верят, то если из мертвых кто воскреснет и тому не поверит. И в Евангелии тут же подтверждение теска этого Лазарева, Лазаря из притчи, да? когда воскрешает Господь Лазаря, не, не верят, да? они не то, что не верят, они говорят надо убить и Лазаря. Фарисеи говорит, надо убить и Лазаря. И когда Христос воскресает, они не только не верят, они дают деньги говорят, скажите, что его украли. А если бы возможность была, они бы опять убили, попытались убить Христа. Вот что, поэтому и здесь вот такая ситуация, Иосиф это Прообраз Христа, да, он символизирует вот, собственно говоря, своей жизнью тоже жизнь, смерть, воскресение Христа. И он вот, собственно, как к фарисеям, как к иудеям, да, Господь относится. Так вот Иосифа к своим братьям. И, и почему с оглядатой? Я вот напрямую не нашел, но тут из текста все-таки похоже на то, что это параллель с обвинением, которое предъявляли братья Иосифу. Потому что он же говорил, он, можно сказать, доносил отцу о их дурных действиях. Конечно, не напрямую такая параллель, да, потому что захватывать там не хотел, но они могут это могли так толковать. Что он нас, ябедничает на нас, ну, не ябедничает, а нас так закладывает, да? говоря современным языком. Он закладывает, чтобы э, завладеть как бы вот наследством отца, собственно говоря. Ну и так же. Если это дурные, отец может сказать, вот, он же Рувимая решил, лишил Перворос за его вот этот грех, да, преступление. Он может так сказать, все, вам тут, как в этой сказке, вот тебе мельница, а тебе кот, да, про этого код в сапогах-то старшему <смех> отдал мельницу, а младшему кота. Вот и бы так и мог бы сказать. И они явно, что воспринимают таким образом, что он на них наговаривает отцу Он как бы соглядатой. он рассказывает их слабые места, чтобы завладеть вот их наследством, собственно говоря. Понимаете? Я думаю, что здесь напрашивается вот такая параллель. Они в свое время обвиняют его, да? Он прошел А он им тебе говорит. Нет, а он же не имел в виду этого. Конечно, разные истолкователи, особенно современные, так вольно они относятся, знаете. Ну, святые отцы говорят, что он просто рассказывал по простоте своей, вот, ну, как быть детской еще юноша он. Он юноша, он с отцом делится, он сам скорбит о вот этих вот не поведении братьев, да? Ну, как ребятишки там приходят, папа, ты знаешь, вот там этот. Ваня там вот так вот-то сделал, так, так же нельзя, да, вот так он сказал, такое слово. Часто говорят они правду, просто про себя они не говорят, только про других в основном. Вот, и он такое детское, собственно говоря, он такой чистый был душою и, и телом, и так всю жизнь он таким сохранился. И, и, и они его, собственно, оклеветали. И здесь он говорит, вы соглядаты, они не сном, ни духом, какое, какое соглядательство, да, они пришли им чтобы не умереть, за хлебом пришли. Ну, давайте дальше.